Что ж ты, сынок, меня опять ругаешь Опять не угодила я тебе Что я болею, ты не замечаешь Я лишняя теперь твоей судьбе Все время я мешаю, раздражаю Все время что-то делаю не так И так живу Не так гостей встречаю Вся жизнь моя теперь не так не так. Прости, что я когда-то ошибалась, что жизнь твоя нерадужная была, что в бездну падала и снова поднималась, что твой отец ушел. Прости меня, прости, что быть счастливой пыталась, прости. Не долюбила я тебя, мне тоже в жизни хорошо досталось, но я одним тобой всегда жила. Я все свои ошибки исправляла, я искупаю все свои грехи, Пусть я тебе сейчас ненужной стала. Приду на помощь. Только позови. Прости, что я одета не по моде, Что не хожу в салоны красоты. Тебя перед знакомыми позорю. Ты не стесняйся. Мимо проходи. Теперь ты стал большим. Всего добился. С невестой познакомить не спешишь. Наверное, ты меня сейчас стыдишься. Ты выглядишь не очень, говоришь». Мне не на что купить себе обновки. Нет денег к парикмахеру сходить. А ты меняешь вещи и обувки. В крутые можешь бутики ходить. Ты не волнуйся. Я не обижаюсь. Ты молодой. Тебе и надо жить. А я на парохолке одеваюсь. Соседка может раз в году постричь. Прости, сынок. Наверное, заслужила такое отношение к себе. Дай бог, чтобы жизнь тебя мне очень бело прости, что исповедовалась тебе. Как же жизнь переменилась, причиняют дети боль, Мать, которая растила, не проходит контроль.